По утру разбирает от звонков Я встаю и беру тупр разговор Таков уж большой его будет не хуже чем-то И контракт между нами состоит договорной Сумка и бомбы опираться операция Очень мощь нам совсем не ново, И к друг другу мы сыробы Хоть и дружба лишь условно Только звуки моторова разгребают тишину И лишь гробница дала искру В наших душах маниакальных Операция, как нельзя лучше, дала мне понять, Жадность заставляет играть. Я забуду своих людей, Сойёшься с места, оглушённый лестью, Но не забудь, ты гриппера «Взрыв» Ценой в алмазы раз и не прекрасно Открывая глаза, ничего не понимаю Как это произошло, что окончился весь ром Поднимая телефон, вижу вновь эту картину Тысяча больших звонков от такого же мутил Сделал пьяное решение через все эти мучения Точно не повторю и начну эти общения И собрал я снова в сумку и отправился в путь Оказавшись в мотоцикле, на воздуха каплю. И лишь гробница дала искру В наших душах маниакальных Операция как нельзя лучше Дала мне понять Жадность заставляет играть И я забыл Что с места оглушён лестью но не забудь, ты крипер разрыв ценой в алмазы разве не прекрасно? Умысли сошли на нет. Сколько раз в течение семь лет? Я остановлю Этот процесс И встану поутру И сделаю Прогресс И я забуду Своих людей Согвежься с места Оглушенный лестью Но не забудь ты разрыв сыной алмазы, раз и не прекрасна, И я забуду своих людей Зоюсь с места, оглушенный лестью, Но я забуду гриппи разрыв, сыной в алмазы это не прекрасно.